Сегодня всех вас приветствую и желаю успешной работы нашей конференции. Глубоко символично, что проведение конференции джалиловских чтений именно, проходит именно здесь, у нас, в Казанском федеральном университете. Это стало уже доброй традицией. 14 октября завершилась Всероссийская научно-практическая конференция «Джалиловские чтения-2022». Она была посвящена 100 летию со дня рождения поэта-воина Рахима Саттара и 40-летию музея-квартиры Мусы Джалиля. Мероприятие проходило на трех площадках. музей квартиры Мусы Джалиля, в Музее истории татарской литературы и в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Мусы чтения имеют уже свою историю. Такие конференции проходили, начиная с 60-х годов прошлого века. Начинали их именно преподаватели, ученые Казанского государственного университета. Конференция предполагала обсуждение круга вопросов по актуальным проблемам российской и региональной литературы и истории, изучение аспектов развития литературных музеев, а также сохранению культурного наследия. На мероприятии поднялось порядка шести тем. Участниками Джалиловских чтений стали сотрудники научных центров, высших учебных заведений, государственных и муниципальных музеев, а также других учреждений Российской Федерации. Регламент для выступлений составлял 15 минут, в ходе которых участники должны были в полной мере раскрыть темы своих докладов. Мой доклад посвящен биографии и поэтическому наследию моего деда Рахим Сатар, поэта-героя который также участвовал в, фашистском, в антифашистском движении и был в легионе, легионе Делюрал и был одним из главных зачинщиков этого сопротивления. Был профессиональным военным, разведчиком и в то же время поэтом. И его тетрадь, так же, как и мобитские тетради Мусы тетради со стихотворениями, дошли до наших дней. Напомним, что в ректорском садике главного здания Казанского федерального университета установлен бюст поэта-героя Мусы Джалиля. Также в Фонде национальной библиотеки имени Николая Лобачевского хранятся произведения великого поэта, что позволяет студентам в свободном доступе прикоснуться к нашему историческому прошлому. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс.